Народ, всем привет! Вас глаза не подводят, мы сегодня разговариваем про снайпера Арчера, на котором я поиграл, ну часов, наверное, так уже 7-8. И у меня сложилось первое впечатление по данному снайперу. Это не полноценный обзор, это скорее мнение по снайперу, которым я хочу поделиться с вами и объяснить вам, как это будет, стоит ли оно того и вообще с чем его едят. Ну что, попа кресла, чай печеньки, поехали! Данный снайпер встречается редко, неудивительно, закрыт его пропуск за 16 тысяч может себе позволить не каждый. Реальной информации по данному снайперу очень мало, и скорее она вызывает больше негативные реакции, чем положительные, потому что люди только начали им играть и не понимая данного снайпера. Лично у меня сложилось тоже не очень хорошее первое впечатление, но такой типа, ну прикольно, но мне не очень. А поиграв 5-6 часов, я понял... Что это снайпер, мне нравится. Мне действительно понравился Арчер. И я остался им доволен. Не скрушу это прям топ. Но это, блин, это реально прикольно. Это реально классно. Есть большой минус у данного снайпера, как вы видите, это его стрельба. Дело в том, что на большую дистанцию пуля летит, ну не знаю, секунды 2-3. И попасть очень-очень тяжело. Приходится брать упреждение, Но не только это. Если вы внимательно смотрите, то увидите, что когда мы стреляем на большую дистанцию, надо брать прицел чуть выше головы, потому что пуля летит и под конец своего полета начинает падать. Соответственно, мы берем не только упреждение, да, что бежит влево или вправо, а также, берем, а также мы должны рассчитать, когда пуля начнет падать. Ну, по крайней мере, не рассчитать, но приблизительно представить дистанцию, когда прицел надо брать чуть-чуть выше. Такой мини-симулятор снайпера в игре. А если честно, просто цельтесь в голову, если не стараетесь выцеливать голову, да? То цель в голову, всегда будете попадать в тушку и носить приличный урон. Но если вдруг у вас не будет скилла, я знаю для вас решение. Покупайте майки на сайте всемайки.ру, это добавляет плюс 100 к скиллу. Но обязательно майки, там можно кепки, шапки, штаны, куртки, сумки, кружки, все что угодно есть. Заходите, по данным видео есть ссылочка, мы даем вам 15%, пользуйтесь нам не жалко. А мы возвращаемся к нашему снайперу. Не заметили, но для болтовок добавили небольшую функцию. Дело в том, что можно проследить, куда летит пуля. Для этого достаточно нажать левую кнопку мыши. Соответственно произойдет выстрел. Не отпускать левую кнопку мыши. И мы уходим из прицела. И видим, куда летит пуля. Есть минус в том, что мы не уйдем на перезарядку, пока не отпустим левую кнопку мыши. Но это сделано для того, чтобы можно было проследить и понять траекторию полета. Особенно это важно для данного снайпера. Но также эту функцию добавили и Соколу, и Курту. Зайдите, попробуйте. Главное, народ, серьезно, начинаете играть на данном снайпере, будет подгорать немножко. Будет подгорать с непривычки, вы будете очень хреново играть. Но со временем, со временем, часа через 3-4, вы войдете во вкус, и только тогда сможете действительно оценить данного снайпера. Например, мои первые впечатления были, что его нельзя брать, и, а, зачистки, спецоперации, потому что, блин, с таким упреждением, как будешь нормально нагибать, будешь хреновым снайпером, я ошибся. Я все время играл ПВП, ПВП, ПВП, меня уговорили, я зашел в ПВЕшку, и знаете, нет проблем. Вообще нет проблем, вы какие-то дальние цели. С ботами это делается гораздо легче. Не то, что с живыми игроками. Поэтому в ПВЕ, в ПВЕ, он вполне жизнеспособен. И даже очень. Не надо выцеливать голову, просто стреляешь в тушку и все. Бот побирает. Блин, это классно. Действительно классно. Не надо там куртом, да, целиться выцеливать. Просто в тело, в тело, в тело. Вообще шикарно. А вот в ПВП сложнее. Дело в том, что на большой дистанции от нашей пули можно реально увернуться. Перестрелецкий куртом он всегда успеет сделать шаг вправо, шаг влево или присесть. Но таких игроков всегда можно контролировать, потому что они сел стал, сел стал, там влево-вправо-лево-вправо, влево, вправо, и ты просто стреляешь приблизительно, где он должен появиться, через секунду-через две. Если он сидит-встает-сидит-встает, сидит, встает, как только он садится, сразу стреляешь, он встает и ловит твою пулю. Таких моментов было очень куча. Просто ты начинаешь привыкать, начинаешь анализировать, действительно анализировать поведение игрока, потому что игрок чаще всего действует по шаблону. Сел-стал, да, там, или влево-вправо поманцевал. Потому что если он бьет влево-вправо, влево вправо, влево -вправо. Как-то он перемещается вправо, ты целяешь, ты стреляешь влево. И попадаешь, потому что он возвращается в эту же самую точку. Шикарно. И это дарит, ну, действительно прикольные эмоции. Еще раз повторяюсь, это не обзор, это первое впечатление, Больше для обзора надо собирать больше информации, больше тестировать. Но могу сказать стопудово, на близкой дистанции этот снайпер очень жесткий. Дело в том, что у нас есть фаззум. Мы не знаем, может быть, его уберут со временем, но пока что у нас есть фаззум, очень легко забирать цели на ближней дистанции. Мы очень опасны. Потому что из режима от бедра переходим в режим прицеливания, очень быстро, там секунды проходят. Поэтому мы очень хорошо выцеливаем на ближней дистанции, и у меня были моменты, когда на меня бежит Микола, раз Микола нету, на меня бежит Волк, раз Волка нету, и так далее. Не очень бронированные тушки можно убивать с близкой дистанции с одного выстрела, это действительно классно. Напомню, что данный снайпер действительно не является имбой, потому что у него много плохих отзывов, ну как много, Блин, его вообще мало в принципе в игре у кого есть. Но отзывы двоякие и скорее больше негативные, потому что у него есть ряд ограничений для того, чтобы не быть имбой и чтобы люди не жаловались, а я я и вели очередную имбу за деньги. Все очень просто, при выстреле мы получаем негативный эффект. А если быть более точным, то мы получаем два негативных эффекта. Первый называется увечья, нам нельзя использовать рвок. Второе называется замедление, и скорость передвижения оперативника снижена. Длительность эффекта 2,5 секунды. Соответственно, после выстрела мы не можем очень быстро поменять позицию. Поэтому спецсредство у нас это дымы. Действительно, дымы, которые, ну, по факту, реально помогают нам быстро поменять позицию. Потому что, если честно, повторяюсь уже немножко, когда мы передвигаемся, мы очень медленные. Когда мы начинаем делать рывок, мы... Также очень медленный, у нас сгорает быстро стамина, и мы, блин, ну почти не чувствуем разницы, когда мы бежим и когда мы идем, это большой-большой минус, не знаю, у меня действительно сейчас выбор стоит, то ли носить с собой стамины, чтобы быть более мобильным, то ли носить с собой аптечки, чтобы повысить свою выживаемость. Но есть возможность снять немножко негативный эффект но за все приходится платить дело в том что на 13 уровне есть улучшение дульный тормоз который снижает 10 урона и также снижает бронепробиваемость на минус 5 процентов но уменьшает действие негативного эффекта на полторы секунды и остается у нас негатива всего лишь одна секунда лично мое мнение первое впечатление когда я поиграл этот модуль ставить не надо две с половиной секунды вполне хватает для снайпера для того чтобы сесть например да или успеть поменять позицию на это, но не влияет точнее не влияет на то, чтобы сесть, а сменить позицию можно чуть-чуть позже, подождав две с половиной секунды минус в том, что когда ты играешь от угла, выстрел, ты очень быстро не успеваешь вернуться обратно но как по мне, две с половиной секунды вполне достаточно поэтому лично я бегаю с полным уроном для того, чтобы наносить максимальный дамаг в игре но еще раз повторюсь, пока я тестирую пока еще точно неизвестно, как бегать как делать Пока для себя я решил именно так. Кстати, есть очень классная вещь у данного снайпера. Это дополнительное оружие. Мы все знаем, что у дополнительное оружие у всех пистолет. Но у снайпера охрененный пистолет. Я не скажу, что он охеренно стреляет. Пока еще не скажу. Но звука данного пистолета это просто мед для моих ушей. Блин, вы бы слышали какое-то звучание. Это ну просто божественно. Если кому интересно, по данным обзорчикам есть ссылочка на стрим, где мы играли данного снайпера. Блин, шикарнейший звук, просто шикарнейший звук. Если, ты, если меня смотрит тот, кто делал данный пистолет, а я знаю, кто его делал, могу сказать так, звук охеренный. Большое спасибо. Да, что-то мы совсем забыли, что у нашего оперативника, как и у всех оперативников, есть основная способность. Она у нас называется «разрывная пуля». И это, между прочим, не совсем бесполезно. И радиус у нее, между прочим, довольно-таки приличный. 40 метров, хоть и пробиваемость всего 30%, но урон, урон, в принципе, неплохой. Дело в том, что за углами обычно прячется кто? Правильно, прячется противник, который контролирует проходы. Если мы знаем, что там кто-то стоит... Активируешь способность, стреляешь в землю возле угла, ну, за углом, да, но в землю, и противник получает урон. Было несколько моментов, кстати, на видео вы это могли видеть, когда, например, нокнутый снайпер заполз за укрытие, его союзник начал его поднимать, он его поднял, я в это время активировал способность, стрельнул в землю и опять добил снайпера, соответственно, шприц был потрачен, а противник не был поднят. Шикарно, шикарно. Можно также выкуривать таких э, игроков из-за укрытия. Того же снайпера, который там где-то прячется, да, за перегородкой. Или еще что-нибудь. Но то есть эта функция, в принципе, работает. И может даже помочь добрать противника. Изначально я недооценивал эту способность. Но, поиграв немножко и пользуясь ей, честно, оно того стоит. Пользуйтесь, вещь хорошая. А главное, 4 метра это ну, действительно немало. Что я понял для себя, данный снайпер тяжело реализуем на большой дистанции. Можно где-то угадать, но и то, к этому надо привыкать, к этому нужен опыт. Данный снайпер более эффективен на средней дистанции. Потому что, хоть и пуля летит быстрее, но она все равно летит медленно, там, секунду тоже приходится рассчитывать, ну, баланс. Но все равно проще играется на средней дистанции. И данный снайпер, ну, действительно настоящий снайпер, всегда должен быть с кем-нибудь в паре, ну, это в идеале, чтобы его могли прикрывать. Ну и не стоит перейти на данного снайпера вблизь, потому что <смех> данный снайпер не так уж слаб, это надо помнить. Ну так, конца конце который в принципе можете сами посмотреть внутри игры. У нас всего идет 4 магазина, у нас время перезарядки 4 секунды и в магазине всего 5 патронов. Это в принципе стандартные показатели, на бой это хватает, тем более что мы стреляем не так часто, этого просто за глаза. На дальней дистанции действительно можно шотнуть игрока, в этом проблем нету. Ну, как-то как так сумбурно получилось. Немножко водички, конечно, я подлил. Почему нет? Я, конечно, не водолей, но все же. А главное, напоминаю, ссылочки под видео. Там есть группа ВКонтакте, там есть наш клан в Дискорде. И там же есть, повторяюсь, скидочки, которые мы вам предоставляем. При поддержке сайта всемайки.ру Это, еще раз, у меня не был, не был полноценный обзор. Потестируем, погоняем и скоро вам расскажем, какой на самом деле данный снайпер. Возможно, возможно, мое мнение в каких-то местах поменяется. Но, надеюсь, не кардинально. Пока мне, в принципе, все нравится. С вами был канал Водывострим. Пока-пока, увидимся в рандоме.